Бисмиллах. Ассаламу алейкуму рахматуллахи убракатух. Сегодня мы с вами будем проходить второй урок из книги Лугати. Лугати. Из книги Лугати. Бисмиллахи р-Rahmanir-Rahim. Алхамдулиллахи р-биль алямин. У ала бия и у аль Мухаммад саллаллаhu alaihi. На прошлом уроке мы проходили слова, которые начинаются или в которых имеется буква ⁇ мим ⁇ Мы это прошли. Сегодня мы будем проходить уже слова, в которых присутствует буква ⁇ ба ⁇.⁇ ба ⁇.⁇ ба ⁇ в начале, ⁇ ба ⁇ в серединке, ⁇ ба ⁇ в конце. И перед нами картинка. ⁇ Бейт ⁇.⁇ Бейт ⁇ Дом. ⁇ Бейт ⁇ Итак, от Дарсусани второй урок. Мы сегодня проходим букву Ба. Ба. Буква Ба. Перед нами буквы Ба. Самостоятельные буквы. Им нам нужно научиться их рисовать, писать, разукрашивать. Это вот задание. Задание нужно как можно больше писать букву Ба. Значит, я называю эту букву, это буква Ба, и мы ее должны раскрасить. И у нас рисунок Бейтун, Бейтун. И напишем даже Бейтун, Бейтун, Бейтун, дом Бейтун. На прошлом уроке мы с вами проходили имена указательные из мулишара. Если мы сказали «для мужского рода», мы говорим «гада». Для женского мы говорим гадиги это. Это, это – это. Для близко стоящего в единственном числе мы говорим «гада». Или гадиги В данном случае бейт мужского рода. «Байтун» – мужского рода. «Дом». Поэтому мы здесь скажем «гада». «Гада байтун». «Гада». Давайте напишем «гада». Байтун. Неправильно будет сказать «гадыги байтун». Нужно говорить «гада байтун» – это дом. Это дом. Потому что «гада» – это указание на мужской род. В единственном числе Близкостоящий стоящий объект. «Гада байтун» – это дом. «Гада байтун». Давайте же посмотрим, как пишется буква «ба». Смотрите, буква «Ба», она над строчкой пишется, вот эта скобочка пишется над, над строчкой. И потом точку внизу под строчкой, точка. Понятно, да? Еще раз. Буква «Ба» пишется вот так, и потом точка. И еще раз давайте. Буква «Ба», Байтон, «Ба», «Ба», «Ба». И перед нами картинка «Дом». Мы там видим картину на стене, потом шкаф мы видим, потом столик с цветами, потом диван с тремя подушками, в центре ковер какой-то фиолетовый, слева мы видим стол, письменный стол, стул и компьютер. А в шкафу очень много книг. Ну давайте же это сейчас мы попробуем написать. Эти все слова, именно найти там слова, в которых присутствует буква БА. БА. Например, БАЙТ. Мы сказали БАЙТ. Давайте БАЙТ напишем. То есть у нас перед нами БАЙТУН. БАЙТУН. БАЙТУН. «байтун». Здесь буква БА впереди. Она даже выделена красным цветом. БАЙТУН. Дом. БАЙТУН. БАЙТУН. Еще мы увидели компьютер. Компьютер по-арабски будет ХАСУБ. ХАСУБ. Последняя буква будет ба. Итак, хасуб. Хасубун. Хасубун. Можно сказать хасуб. Можно сказать хасубун. Хасуб это компьютер. Дальше давайте посмотрим. Мактабун. Мактабун. Мактабун. Письменный стол. Мактаб. Мактаб. Опять буква ба в этом слове есть. Мактаб. Мактаб. Еще одно слово ⁇ шкаф, например. Дуляб. Дуляб. Дулябун. Дулябун. Дулябун. Это шкаф, в котором есть книги. Книга, мы знаем, китабун, а много книг. Кутубун. Кутубун. Опять там буква ба есть. Кутубун. Кутубун. Итак, сколько мы с вами новых слов. Увидели в этой картинке, и в которых есть буква БА. Еще даже там есть картина у нас на, на, на стене. На картине нарисованы горы. А горы... Джабалюн, Джибалюн, Джабалюн, Джибалюн. Там тоже есть буква БА, но мы ее не будем писать. Перейдем на, следующий, на следующее упражнение. Итак, перед нами слова. Слова. Байтун – первое слово. Это у нас дом. Байтун. Дом. Нарисуем этот дом. Второе слово. Мактабатун. Мактабатун. Мактабатун. Книжная э, библиотека. Библиотека. Мактабатун. Или книжный магазин. Мактабатун. Или можно сказать Мактаба. Мактаба. Дальше третье слово хасуб хасуб хасуб компьютер хасуб компьютер хасуб четвертое слово кутубун книги много книг кутубун кутуб кутубун кутуб. и пятое слово биляди биляди биляди мои страны Балядун биляди. Биляди, мои страны. Сколько новых слов, и вы видите, где есть буква БА. БА в начале, БА в серединке, вы видите, БА в конце, БА самостоятельно, как пишется в слове Хасуб, например. Вы везде видите, что буква БА пишется по-разному, в зависимости от ее положения в слове. Так, задание. Будем читать с вами. Теперь новые слова мы знаем. Байтун дом, мактабатун, книжная библиотека или книжный магазин. Хасуб, хасуб, компьютер, кутубун. Это у нас книги Биляди, мои страны. Так, текст. Здесь будет текст перед нами, где фаваз, мальчик, которого зовут фаваз, он говорит. Оля. Фауазун. Коля фауазон, сказал фауаз, сказал фауаз, Коля фауазун. Запомните, запомните, запомните, что впереди всегда глагол ставится. Фиаль, действие. Коля сказал. Не, неправильно будет говорить фауаз Коля, нужно сказать Коля фауаз. Сначала фиаль, потом файл фиаль фи и файл Тот, кто говорит. Производит то производит какое-то действие. И здесь мы говорим сказал Фауаз. Сначала мы ставим вперед глагол. Запомнили, да? Коля Сказал фауаз. Сказал мальчик по имени Фауас. Фи в байтина в нашем доме, Мактабатун книжная библиотека. Фига кутубун. В ней книги. А также в ней хасуб, компьютер. Ухти, нура, нурату. Или можно прочитать нура, или нурату. Моя сестренка Нура. Туроттибу. Туроттибу приводит в порядок аль-кутуба, книги. У она а я разукрашиваю аляма биляди, моих стран. В нашем доме книжная библиотека, в которой много книг, в которой много книг, кутубун, вахасуб и компьютер. Моя сестренка Нура приводит в порядок книги, а я разукрашиваю. Флаг нашей страны. Так, здесь мы должны прочитать слова, а потом мы должны увидеть, где пишется буква Б и как она пишется с харакятом. Итак, первое слово. Беляди, беляди. Беляди. Смотрите, беляди. Балядун это город или страна. Баляд. А беляд это много. Много городов, например, можно сказать. Беляди. И мы на прошлом уроке говорили, если в конце приходит я, то это у нас указание на моя. Моя страна, мои города. Беляди. Беляди. Здесь ба. Обратим внимание на ба в начале, как пишется. Ба из кассы. Би, би. БИЛЯДИ. Беляди. Второе слово. Мактабатун, Мактабатун, Мактабатун. Здесь ба в серединке слова из фатхай. Ба. Мактабатун, Мактабатун. Или можно сказать Мактаба, Мактаба. И на прошлом уроке мы с вами проходили, что если слово придет в конце у него там арбута, как вот здесь, мактаба, это слово будет женского рода. Значит, это женского рода, слово перед нами. Мактаба, женского рода, как милолья, дабаба, фатима, аиша, где на конце слово там арбута есть. Вот это слово женского рода. Значит, мы скажем, гадихи мактабатун. Понятно, да? Дальше последнее слово. Тураттибу. тибу, тура Здесь приводить в порядок. И здесь ба в конце слова с доммой. Ба с домой. Тура тибу, Беляди, мактабатун, тура тибу. ба Так, следующее. Здесь нужно различие. Различие должно быть, и мы это должно, должны увидеть. Если просто буква БА с фатхой, или буква БА с фатхой, и потом Олив. Давайте посмотрим, что же происходит. БА с фатхой мы просто читаем БА. А БА с фатхой, и потом Олив, то Олив тянет в два раза. БА. БА. БА. БА. БА. Понятно, да? БА с домой БУ. А если «вау», то он тянет дому «Бу» – два раза. «Бу». «Бу». «Бу». бу, «Би». «Би». «Би». би. Видите, разница здесь. Есть «мад», а наверху, которые слова, на которые буквы, там нету «мадда». Нету удлинения звука. Значит «ба», «бу», «би». А в другом случае БА, БУ, БИ тянем в два раза. Так, здесь понятно, как пишется буква БА. Смотрите, как пишется буква БА в начале, как она пишется в серединке, как она пишется в конце слова и как она пишется самостоятельно. Это вы уже теперь должны знать, как пишется буква БА. И у нас Бейтон. Мы сказали, перед нами ДОМ. Бейтун. Бейтун. Смотрите, перед нами домик. Бейт. Какой-то дом. Да? Гада, Бейтун. Мы говорим, это дом. Это дом. Там есть еще окна. Шубакун. Шубакун. А также есть бабун. Я вам называю слова, в которых есть буква ба. Шубакун. Окно. Там есть буква ба. Шубакун. Шубакун. Шубакун. Шубакун – это значит окно. Бабун. Бабун. Дверь. Бабун. Дверь. Бабун. Дверь. Здесь даже в этом доме дв две двери. Две двери. Бабун. Потом зибаля. Я увидел там зибаля. Мусорка. Зибаля. Это не дом. Это же матбах. Матбах. Место, где готовят. Тобаха. Тобахо, где много готовят. Матбах. Матбах. Матбах. Кухня. Большая кухня. Где много готовит смотрите, там и разделочные столы, и жаровня. Ага, это Матбах. Перед нами Матбах. Где много-много готовит Вкусной еды. Байтун. Бабун, матбахун, шубакун. Столько новых слов, в которых буква БА есть. Давайте же это все запишем. Давайте же теперь все это запишем. Слово Байтун вы теперь уже знаете. Байтун, Байтун. Но повторять надо обязательно. Вслух даже повторите. повторять. гада Гадабайтун. Потом окно. Шубакун, Шубакун. Шубакун, шубак. Гада шубак. Гада шубак. И мы поняли, что этот дом это матбах. Матбах. Матбах. Смотрите, бах в серединке от слова тобахо, готовить. Тобахо, готовить. Матбах. Или кухня может быть. Может быть кухня. Матбах. Матбах. Там где готовят. Понятно, да? Место, где готовят. Вот это матбах, смотрите, впереди буква мим стоит. Это означает место, место, где что-то делают. Место, где много что-то делают. Матбах, где готовят. Понятно, да? Как переводится? Матбах, место, где готовят. Или столовая, да? Так, дальше, что мы узнали, что мы узнали еще. Слово ⁇ Зибаля ⁇ Вот ⁇ Зибаля ⁇ Мусорка. Мусорное ведро там. Мусорный контейнер. ⁇ Зибаля ⁇.⁇ Зибаля ⁇.⁇ Зибаля ⁇ Там арбута. Кстати, увидели там арбуту? Значит, это женского рода. Мусорка. Гадиги Зибаля ⁇ Хадыги ⁇ Зибаля ⁇ И последнее слово еще возьмем. Бабун. Бабун или Бабу. Бабун. Баб. Дверь. Дверь. Бабуль байти. Бабуль матбахы. Бабуль матами. Баб. Дверь. Бабу саяра. Дверь машины. Итак, смотрим, как, как мы на первом уроке писали букву МИМ. Сейчас мы должны писать букву БА. БА. Итак, БА в начале, БА в серединке, вы уже знаете, БА в конце слова, смотрите, все пишется над строчечкой, над строчечкой, только точечка пишется под строчкой. И самостоятельная буква БА. Опять пишем, обязательно пишите, пишите своими ручками, фломастерами, кисточками, красками, нарисуйте все так, как здесь написано. И повесьте себе на стенку, на стенку, или на шкафчик, или на э, на холодильник магнитиком, чтобы все мамы, папы, бабушки, дедушки, чтобы все видели, как пишется буква ба. Ба. Буква ба. Ба в начале. Ба. Ба в серединке слова. Ба. Соединяется влево-вправо. Влево-вправо. Ба в конце соединяется. С передистоящей буквой и Ба самостоятельное. Ба. Ба. Ба. Ба в начале слова. Ба в серединке слова. Ба в конце слова. Ба самостоятельное. Еще раз. Ба в начале, Ба в серединке, Ба в конце и самостоятельное Ба. Вот такая же у вас должна получиться тетрадка с такими буковками. Пишем. Пишите, пишите, учитесь писать. Если уж Аммунур пишет, значит вам тоже надо писать. Обязательно писать надо. Много-много-много писать. Ба-ба-ба. Ба-ба-ба. Давайте посмотрим. Ба в начале, например. Байтон. Вот ба в начале слова. Для чего мы пишем «ба» в начале, «ба» в серединке, «ба» в конце? Давайте вот «ба», например, <coughs> «мактабун», «мактабун», стол письменный, «мактабун», в конце слова «ба». В серединке давайте посмотрим, «джабалюн», «джабалюн», «гора», «джабалюн», «гора». Дальше, <coughs> здесь нужно, перед нами четыре слова, нужно найти букву «ба» и подчеркнуть Подчеркнуть ее, подчеркнуть, или закрасить, или в кружочек обвести. Байдун – это яйцо. Байдун, байдун – яйцо. Куриное, голубиное, гусиное. Еще какой-нибудь, какой-нибудь птички. Байдун – яйцо. Бахрун, бахрун – море. Бахрун – море. Китабун – книга. Китабун. Китабун. Найдите букву «ба». Джабалун. Джабалун, гора. Джабалун, джибалун. Китабун, Кутубун, Бахрун, байдун. Байдун. Внизу вы должны написать эту, эти слова. Внизу вы должны написать эти слова. Байдун, бахрун, китабун. Джабалун. Байдун, бахрун, китабун, джабалун. Следующее задание. Перед нами название опять. Биляди. Города мои. Байтина. Наш, в нашем доме. Да? Мактабатун. Здесь библиотека. Хасуб. Компьютер. Тураттибу. Приводит в порядок. Кутуб. От слова Тартиб. Тартиб. Тартиб. «тартиб» Приводить в порядок. Тураттибу. Кутубун. Книги. Беляди, байтина, мактабатун, хасубун, туратибу, кутубун. Здесь нужно заполнить. Здесь нужно написать букву Ба. В этих словах. Мактабатун, Бабун, Кутубун. Здесь Ба нужно написать в начале, где, в серединке, в конце. Вы это должны написать другим карандашом или фломастером. Написать себе. Напишите, напишите, напишите обязательно. И еще одно задание. Нужно написать то, что мне будет продиктовано. То есть небольшой диктант. Я, например, вам говорю. Беляди. Вы внизу должны под флагом написать. Например, беляди. Должны написать слово. Беляди. Пишите прям. Беляди. Следующее. Мактабатун, Мактабатун, где много всяких карточек, картотека, библиотека, Мактабатун, Бейтун, Бейтун, Бейтун, Кутубун, Кутубун, Кутубун, Хасуб, Хасуб, Хасуб, Бабун, Бабун, Байдун, Байдун. Джабалюн. Джабалюн. Смотрите, сколько новых слов мы сегодня с вами прошли, и вы это должны записать. Напишите, пожалуйста, все это на тетрадке, на листочке, и отправьте мне фотографию. Отправьте мне фотографию. Барак фикум. Ва джазакум хайран хайрал альджаза, Субхана хамдик. Ашхаду анта. أستغفرك وأتوب إليك